Добрый день, друзья, я надеюсь, что меня слышно, вот загрузилась презентация как раз очень вовремя, давайте проверим звук, все ли слышно, хорошо ли меня видно, слышно, Ну, самое главное, чтобы было слышно. Поставьте по 10 шкале, насколько хорошо все со звуком. Лен, спасибо, всем добрый вечер и рада всех видеть. Ну и я принимаю эстафету у Наташи, как раз у нас сегодня прогноз по фэн-шуй на месяц. Почему-то земляного петуха опять написано, боже мой, исправляю, исправляю, все никак не получается сохранить нормально. Конечно, на месяц у нас э, металлического, э, металлической собаки, да, собственно, вот рисунок тут -то, у нас совпадает с металлической собакой, а здесь почему-то вот опять неправильно сохранилось, не пойму. Ну, ладно, в общем, будут дефекты, если в презентации, я, естественно, их поправлю. Продолжая прогноз, Наташи, потому что э, мы как бы все это делаем совместно. Почему? Потому что на самом деле мы разными методами делаем прогнозы. Да? И вот то что, мы, то, что я сейчас буду рассказывать, этот метод основан на э, энергиях э, летящих звезд. Э, то есть э, это энергии фэн-шуй. Э, и энергии фэн-шуй нам показывают, собственно, что у нас происходит в пространстве нашего дома и как мы можем эти энергии нашего дома... Э, именно в этом месяце использовать для, для своих целей. Цели у всех разные, и, в общем-то, энергии нам тоже пригодятся разные. Поэтому мы сейчас о них проговорим, как это все будет у нас происходить. И, в общем-то, если у нас энергии какие-то будут неблагоприятные, мы будем от них защищаться. Если какие-то энергии благоприятные, которые нам нужны, мы будем их активизировать. Об этих всех методах я расскажу. И прежде чем начать, собственно, вот эту вот презентацию. Скажите, пожалуйста, кто-то э, совсем ничего не знает, если о методе летящих звезд, вообще или первый раз слышит, может быть, что такое летящие звезды, поставьте нолики в чат. Кто уже знает, кто, может быть, посещает регулярно наши, ну или там время от времени наши прогнозы по по, вот, э, по фэн-шуй на месяц, поставьте единичку. Вот Фатима сразу поставила нолик, единички. Угу. Э, больше все-таки. Я буду подкашливать, прошу прощения, что меня как-то кашель, вот зацепил, никак не проходит. Больше я вижу единичек. Угу. Ну, тогда я не буду долго останавливаться, потому что я смотрю, что, в общем-то, у нас студенты, кто сегодня присутствует, слушатели, э, да, Фатима, буду учиться, но э, э, я немножко в общих чертах все равно расскажу, и, э, может быть, кто-то стесняется нолики поставить, ну, в основном, в общем-то, уже э, подготовленная аудитория у нас сегодня, поэтому ну, подробно не буду останавливаться для того, чтобы сократить ваше время. Просто скажу, что э, энергии... Э, очень интересно, что значит эти два иероглифа, один знак собаки, а второй, что значит, а второй небесный ствол, вот как раз хочу сказать, энергия летящих звезд, сейчас я объясню Маргарита, все, энергия летящих звезд, это в общем-то, у нас вообще весь мир состоит из энергии, согласны? И, конечно же, энергии какие-то бывают позитивные, какие-то непозитивные, так вот, метод летящих звезд, он связан с фэн-шуй дома именно, потому что Наташа то, что сейчас рассказывала, да, она же не затрагивала наш дом, не говорила, что вот если вы в доме живете фасадом на юг, то у вас то-то, то-то, да, то есть она такого не говорила. Поэтому метод бадзи это один метод, а вот, то есть возможности неба как-то небесную удачу изучает, да, и что у нас, какие энергии приходят со временем, и, собственно, как они коммуницируют с нами. Это метод бадзи. Но и дом с нами коммуницирует, правильно? Потому что в поле просто в чистом там, собственно, фэн-шуй нет, да? То есть <coughs> мы там не живем, и, собственно, энергии в поле на нас никак не влияют. Мы туда пришли, ушли. А вот если мы построим в поле дом, то есть ограничим пространство стенами, то, в общем-то, вот рождение этого дома, его направленность этого дома, дом тоже получает энергию из пространства, и также энергия это из пространства меняется со временем, правильно? Потому что если даже около дома течет река, то река со временем, понятно, что это не за один день, да, но со временем она может поменять свое русло. И также фэн-шуй дома изменится. То есть вот энергии также влияют на дом, энергии пространства именно, да, влияют на дом, а дом, конечно, влияет на жильцов и э, вот энергии летящих звезд это такие же энергии почему называются летящие звезды ну вот назвали так, да, скажем вот и их всего 9 и они также есть некоторые звезды позитивные некоторые негативные вообще понятие звезд фэн используется очень что создает собственно путаницу да то есть используется понятие звезда во многих областях фэн я бы сказала и вот мы говорим с вами именно об энергиях времени, об энергиях времени, потому что энергии времени, которые влияют на ландшафт, которые влияют на дом, они также разные, они также меняются. То есть фактически летящие звезды – это фактически типы энергии. Так вот, Юлия, надо картинка картинку на супер. Да, спасибо, Юлия. Так вот, что мы говорим, что... Если мы смотрим сейчас на иероглифы, да, то есть вот собака – это, собственно, время. Вот Наташа говорила об этом, да? мы все знаем, что мы родились в год кролика, или в год собаки, или в год тигра, да, то есть это, в общем-то, описание времени, земная ветка так называемая. А вот э, верхний иероглиф – это иероглиф как раз янского металла, то есть это качество этой собаки. Собака может быть водной, собака может быть деревянной, вот в, данный, в данном случае – у нас собака металлическая. Да? Ну, Собственно, картинка вот это и отражает, как Юлиана правильно заметила. И э, качество вот этой собаки, как я уже сказала, она может быть разной, она может быть добренькая, она может быть злой, да, вот как раз описывает вот этот верхний иероглиф. Да? И вот Наташа как раз про них собственно и рассказывала, про эти иероглифы и вот про небесные стволы, которые верхний иероглиф представляют, и земные ветви, собственно, зверьков, которые представляют время. Мы с вами шагнем немножко в другую область, как я уже повторюсь, да, мы шагнем в область фэн-шуй, какие энергии в нашем доме нас окружают и позволяют или не позволяют достигать нам наших целей. Итак. Вы сегодня узнаете, что принесут месячные летящие звезды в наш дом, какие сектора использовать для стабилизации или улучшения жизни, ну, в разных направлениях, да, в разных качествах, потому что мы все по-разному э, смотрим на свою жизнь и нуждаемся в разном ее, э, как бы, улучшении разных аспектов этой жизни, да? э, В каком направлении можно или нежелательно путешествовать в месяц собаки. Ну и, конечно, дождитесь окончания нашей встрече, потому что по традиции будет еще и бонус. Я вам дам активизации, которые вы можете сделать в ближайшее время, чтобы как раз улучшить вашу удачу ну, в ближайшее время, да? то есть месяц собаки. Ну, и опять же, по традиции, картина левитана здесь представлен пейзаж. «Золотая осень», потому что октябрь у нас в средней полосе России, это как раз поступление этой поры «Золотой осени». Очень красивый пейзаж, знаменитый пейзаж, я думаю, что вы писали по нему сочинение, когда в школе учились. То есть вы, конечно, картина это узнаваемая, то есть вы, конечно, ее знаете. И пошли дальше. Uh, ну, о себе я тоже много рассказывать не буду, потому что смотрю, что новичков здесь много, да, мы, конечно, рады приветствовать uh, тех слушателей, которые попали к нам в первый раз, мы всегда приветствуем наших слушателей, и uh, по традиции, да, уже стояли восклицательные знаки, еще раз мы ставим восклицательные знаки для того, чтобы приветствовать наших новых uh, слушателей <coughs> в нашей школе. Uh, я uh, занимаюсь uh, преподаванием в школе уже много лет ну, уже можно сказать, что много лет, и моя специализация – это фэншуй и цимэнь и, конечно, вы можете обращаться, в общем-то, через нашу почту к каким по каким-то личным вопросам, если они есть ко мне, и в качестве, чтобы я консультацию предоставила вам, сделала, либо просто какие-то вопросы задавать после, вот, например, нашей сегодняшней встречи, если вам что-то будет непонятно, вы можете написать на почту, на нашу, в ответ на любое письмо от Натальи Пугачевой. В том числе, вот вы получили сегодня письмо с приглашением на эту встречу, то вы можете в ответ на это письмо написать вопрос какой-то, если вам что-то будет непонятно. И при этом, конечно, вы можете задавать вопросы прямо здесь в чате. Вот, Лена, спасибо за то, что почту, ссылочку дала на почту на нашу. И, конечно, вы можете задавать вопросы здесь в чате, я буду отвечать по ходу дела, по, по ходу повествования договорились если договорились плюсики пожалуйста поставьте я надеюсь что я понятно объяснила под нашей нашего взаимодействия в общем то это комфортная такая форма взаимодействия потому что на почте мы получаем все письма и мы на них отвечаем и ну, какие то может быть задержкой надо побольше подумать но в общем то мы все равно на все письма отвечаем вот ну и здесь конечно общение такое живое. если вы будете задавать вопросы будет очень приятно Здесь на учебных курсах тоже не буду останавливаться на этом слайде. Ну и начну с темы. Запись будет, запись идет, так что вы не волнуйтесь, мы ее также разделим на две части, запись относительно бадзы и запись относительно вот нашей темы фэн сейчас будет. Итак, не рекомендуется в октябре, а октябрь у нас начинается в месяц собаки, то есть октябрь календарный у нас начался с 1 октября, да, ну, уже, это, уже идет этот месяц, но по китайскому календарю у нас даты начала месяцев смещены, поэтому месяц собаки у нас наступит только 7 октября. И вот в месяц собаки не рекомендуется путешествовать в направлении Запада и Востока, Здесь э, картина Николая Рериха, э, когда он путешествовал на Тибет, в Тибет, и вот э, Тибет, ну, по крайней мере, от Москвы находится на востоке, да, поэтому вот нам в этом месяце, в месяц октябре не очень комфортно будет туда путешествовать, потому что там находится на западе находится не очень благоприятные энергии мы тоже об этом поговорим я сейчас вам их покажу ну и соответственно восток тоже будет под запретом потому что одна и та же линия да? если мы едем на запад то возвращаемся на восток и вот эти длительные длительные и дальние поездки они конечно являются сильными активизациями поэтому если у кого-то такие поездки запланированы, то э, лучше, ну, посетить там места силы или что-то еще, да, такое, то, конечно, лучше отложить это на следующий месяц и, в общем-то, не активировать без того такие вот не очень комфортные сейчас энергии у нас, да, э, так что, как бы, э, повремените с поездками на восток, да, восток дело тонкое, но, в общем, ну, лучше повременить. Э, и, э, конечно же, э, Сильнейшей активизацией является ремонт в доме и также переезд, да? ремонт и переезд. И вот не рекомендуется делать ремонт в секторах юго-запад 2-3, северо-запад 2-3, северо-восток 1-2 и восток. Сейчас я покажу схематично, будет более понятно. Ну, в общем-то, вот эти сектора у нас под запретом, потому что э, активизация ремонта вот в этих секторах, она может принести какие-то проблемы. Ну, например, вот я один раз так ошиблась немножко да, в расчетах и э, сломала руку <laughs> сразу же причем. Вот, поэтому могут быть еще более серьезные последствия, кроме того, что сломанная рука, да, вот, могут быть какие-то потери серьезные, какие-то э, траты серьезные, ну, в общем, масса неприятностей получите. Поэтому лучше, опять же, ремонт делать такое очень серьезное, поэтому тут, если вам вот прям край надо делать ремонт, э, тогда есть методики, вы можете также обратиться к нам, и мы вам посчитаем даты специальные. Вот, а у меня сразу кот умер, Марина пишет, вот, да, вот. то есть вот, серьезные могут быть последствия, вот, и мы вам посчитаем специальные даты, мы вам посчитаем какие-то коридоры возможностей, ну, и, конечно же, есть активизации, которые нужно просто сделать до того и после того, для того, чтобы как-то избежать, вот, ну, просто не избежать, а минимизировать вот эти вот последствия какие-то негативные. Если ремонт значит, до начала месяца собаки, то это не страшно. Да, то это не страшно, можно продолжать делать. Тут главное не начать. Да? И надо понимать, что ремонт ⁇ это, в общем-то, такое действие, которое предполагает э, изменение целостности стен. То есть, если вы, например, просто гвоздь в стену забьете, это тоже ремонт. А если вы будете стены красить, то это не считается ремонтом. Да? Вот такой вот нюанс. Поэтому если вы действительно там прибиваете полки в этом секторе, э, лучше этого не делать, да? то есть вы нарушаете целостность стен. И вот вибрация вот эта, которая будет на стенах в этом секторе, который здесь указан, да, то есть в неблагоприятном секторе, она как раз и приводит вот к таким негативным последствиям. Если просто мы что-то там помыли, покрасили, обои переклеили, то это ничего страшного, это можно делать. Вот это вот такой нюанс. И чтобы вам было более понятно, вот, то есть вот, какие сектора в нашем доме э, под запретом, скажем так, да, вот они здесь отмечены красным, и мы их находим по, э, из центра дома, да, то есть определяете прям по сторонам света и накладываете вот такой шаблон на ваш план дома, вот такой шаблон 24 гор. Это инструмент, который мы используем повсеместно в Шунь-Шуй. Ну, то есть рабочий, поэтому там и написано как раз, вот, например, юго-запад 2.3, да. То есть, видите, вот здесь вот юго-запад у нас вот этот сектор. То есть пополам его делим. Часть которая этого сектора, которая ближе к западу, это и есть запад 2.3. То есть вот э, в части, которая ближе к югу, можно делать ремонт, да. А вот в части, которая ближе к западу, то уже нельзя. То есть вот такой вот э, нюанс. Ну, здесь все то же самое переписано, что называется, да, и, конечно, еще тоже не рекомендуется совсем делать ремонт в тех домах, которые тылом находятся вот в эти э, красные зоны, вот в эти сектора, которые окрашены красным цветом. Дом тылом на восток, дом тылом на север, дом тылом на э, юго-запад два-три, тоже совсем вообще ни в каком секторе делать ремонт не надо. Ну, рекомендация такая, еще раз говорю, если у вас вот прям край что-то такое бывает, нужно обязательно э, как коридор возможностей найти, да, мы вам посчитаем этот коридор возможностей, но бывают такие ситуации, вот, например, трубу прорвало, да, тут вы уж обязательно будете делать ремонт потому что и также какие-то, может быть, трубы менять и гвозди забивать, то это же необходимо, да, это делать, вот, то есть это такие вот экстренные случаи, тогда все равно это как бы не отменяет какие-то негативные последствия после такого ремонта, но э, в любом случае нужно будет делать тогда активизации для того, чтобы вот эти вот э, негативные последствия как-то убрать, да? поэтому тоже обращайтесь, это, в общем-то, очень важный момент. Все ли здесь понятно то, что я рассказала? Мы еще не перешли к летящим звездам, это просто рекомендации, вот, которые э, обязательно относятся к ну, то есть которые мы обязательно даем, потому что они относятся к фэн-шуй. Если делать, то как убрать? Валя, ну, еще раз говорю: там есть э, определенные методы, и как бы, если вы пока еще только начинаете изучать фэн-шуй, вы с этим расчетом не справитесь, вот, к сожалению, да? то есть нужно активировать благородно. А можно поехать на Северо-Восток-3, а потом вернуться на Юго-Запад-3. Ну, у нас сейчас запрета нет такого, чтобы в этом месяце, вот именно в месяц собаки, Юго-Запад и Северо-Восток у нас, пожалуйста, езжайте. Да, то есть это у нас для ремонта не сектора указаны, а для поездок, пожалуйста, езжайте, никаких проблем нет. Можно, Марина? Так. Нет больше вопросов по этой теме, тогда пойдем дальше. Так. А, вот, Валя, благородных личных или года. У нас сейчас нет просто возможности останавливаться на этой теме, поэтому напишите нам на почту, если вам нужен такой расчет, мы вам рассчитаем. Хорошо? А, на сайте были направления неблагоприятные для переезда. Ната, я не знаю, честно говоря, не знаю точно, но запись тоже будет выложена или вам прислана, поэтому вы можете с этим ознакомиться в записи, да, переслушать, если что-то на слайде. Угу. А, на слайде были направления неблагоприятные для переезда? То же самое для переезда, да, если вернуться к этому же слайду, для ремонта и переезда. Вот. если дом, куда вы переезжаете, стоит тылом, тылом вот в эти направления, то тоже туда переезжать не нужно вместе с собаки. нужно э, что-то другое, ну, друг, какую-то другую дату, да, перенести на какой-то другой срок. А, угу. Так, хорошо. Вот теперь мы переходим к летящим звездам. Как я уже сказала, летящие звезды – это, собственно, энергия, определенный тип энергии. И летящих звезд всего 9, то есть разных типов энергии всего 9. И поскольку наш мир дуален, это значит, что хорошее уравновешено плохим или плохое уравновешено хорошим, да, и есть что-то нейтральное, переходное какое-то, то есть, в общем-то, мы с вами имеем в виде этих звезд также позитивные энергии, благоприятные энергии, неблагоприятные энергии. Конечно, опять же, все в мире относительно, поэтому мы даже неблагоприятные энергии можем использовать для решения каких-то своих задач специфических. И, конечно же, опять же, мы будем ну, сосредоточены все-таки на позитивных энергиях э, и э, использовать больше благоприятной энергии, чем, например, неблагоприятная. Да? Это, это логика просто такая. И э, у нас эти энергии бывают э, нескольких видов, ну, имеется в виду, что они так и называются летящие звезды, просто летящие звезды по длительности, они могут иметь разные влияния на наш дом. Ну, например, есть карта летящих звезд 22 -го года, вы ее видите э, в левом верхнем углу, вот она. То есть эти звезды, они обозначаются числами от 1 до 9 и расположены они в определенном порядке вот конкретно вот в таком порядке расположены по сторонам света и эта карта летящих звезд она действует весь год то есть в наш дом заселились вот эти энергии именно в таком порядке в такие сектора и они будут там целый год то есть а как это какой сектор как узнать это Юг сверху, север снизу, это, опять же, классика китайской метафизики, и именно э, все инструменты построены, в китайской метафизике построены именно так, что юг всегда сверху. Если мы посмотрим, опять же, на вот, шаблон 24 угор, видите, то есть вот юг у нас тоже сверху, показался, да? Юг, еще раз повторю: что юг сверху, север, соответственно, снизу, э, справа у нас будет запад. Слева будет восток и юго-запад в угловых направлениях, да, северо-запад здесь будет, здесь будет северо-восток и здесь будет юго-восток в левом верхнем углу, юго-восток. Ну, то есть что, что это означает? Если мы поставим, вот так разделим, вернее, если мы разделим наш дом на 9 частей, то есть 3 на 3, да, то есть весь периметр делим 3 на 3. И соединяем вот эти части, то есть у нас получится может быть не квадрат, а может быть прямоугольник, если у нас такая вытянутая квартира, да, и э, мы будем понимать, что весь год, например, в западной нашей комнате, в западной комнате нашего дома у нас звезда 7 гостит, да? а на юго-востоке, например, у нас находится кухня, там у нас звезда 4 гостит весь год, это карта летящих звезд года. Этот момент понятен? Если понятно, плюсики, пожалуйста, поставьте. То есть что это такое за карта? да? Мы ее просто берем и накладываем на наш дом. Конечно, мы совмещаем юг с югом, мы определяем по компасу, где у нас юг, и мы понимаем, что на юге у нас будет девятка. Вот такая звезда весь год. Понятно, отлично. И эта карта работает весь год, а еще каждый месяц у нас... Прилетают вот к, в эти годовые карты, вот к этой годовой карте, прилетают еще месячные звезды. Вот она у нас в правом нижнем углу, это месячные звезды. Точно так же юг наверху, север, внизу, но я уже не буду расписывать. То есть, месяц собаки у нас в, года, в году девятка там, и прилетит еще семерка, вот сюда транзитом. Да? То есть, вот так плюсик поставлю, вот так, плюсик. Вот. То есть у нас получается комбинация звезд годовой и месячной карты. И вот эта комбинация нам дает определенные характеристики. Почему? Потому что у каждой звезды есть свои характеристики. И вкратце я сейчас пробегусь по этим характеристикам, потому что вижу, что наши студенты слушатели сегодня в основном уже с этой информацией знакомы. В итоге мы с вами сейчас посмотрим на каждый сектор и определим, какие сектора дома у нас будут благоприятные, где нам больше нужно времени быть для того, чтобы получить эту позитивную энергию. И, собственно, научиться скорректировать наши негативные сектора, если мы этим сектором пользуемся активно. Да? Потому что мы не всеми секторами пользуемся активно. У нас в каком-то секторе находится туалет, в каком-то секторе может находиться кладовка. Мы там не живем, мы там не спим. Соответственно, мы этим сектором пользуемся очень мало. Поэтому эти сектора для нас не будут важны. А вот спальня, например, будет для нас важна, потому что треть суток фактически мы проводим в этой спальне, в кровати, правильно? Поэтому получаем вот эту энергию очень много, да, ее этой энергии получаем длительное время. Конечно, она будет на нас действовать. И вот мы сейчас эти комбинации будем с вами оценивать. С каждым сектором мы познакомимся поближе и определим, какие же у нас сектора хорошие. И Вот у нас в этом месяце, в месяц собаки, хороших три сектора оказалось. Северный сектор, северо-восточный и восточный. Ну, восточный меньше, я бы сказала, так хорошей стиль имеет, да, а вот северный сектор и северо-восточный э, – очень благоприятные сектора. Э, чем они благоприятны, я сейчас тоже подробно расскажу. И вот западный сектор, как раз у нас западное направление, я уже об этом говорила, является неблагоприятным сектором, поэтому туда мы не путешествуем на запад. Потому что мы можем активизировать вот эту негативную энергию. Нам это ни к чему. Здесь вот уже все расписано, прямо по направлению. Я надеюсь, что это понятно. И для новичков, а если нужно на Запад, или, значит, еще раз говорю, надо, во-первых, подбирать тогда благоприятное время, чтобы, по, по крайней мере, чтобы минимизировать какие-то вот неприятности. И, конечно же, тогда лучше. Избегая вот этих неприятностей, лучше как-то маршрут перестроить, чтобы вы попали в конечную точку через, -то через какое-то другое направление. Конечно, это будет дороже и дольше, ну, дольше и поэтому дороже, да, но, в общем-то, вы так, таким образом сможете как-то избежать вот каких-то неприятностей. Ну, опять же, это если у вас такая длительная поездка, да, например, если вы каждый месяц, ой, вернее, там, каждый день или каждую неделю ездите какой-то вот... Из, от, твои, от своего дома, например, там километров 15 на дачу, то вряд ли вы так это все как бы, зацепите, да, очень сильно. Ну, в общем, тут надо смотреть на вот эти нюансы. Итак, что такое стихии звезд? Мы уже сказали, что звезд всего 9, да, у каждой из них есть своя стихия и свои характеристики. Звезда 1. У нас эта водная звезда отвечает за интеллект, за коммуникацию, за, за информацию, за благородных людей. То есть очень позитивная звезда. Двойка – это звезда болезней. Конечно, мы не хотим болеть да, и не любим эту звезду, поэтому стараемся ее как-то, ну, то есть ее влияние минимизировать и скорректировать. Две звезды деревянных это звезда тройка и четверка. У них разные характеры. Звезда тройка это звезда, такая спорщица, звезда конкуренции, скорости, такая скандальная звезда. Иногда это надо, иногда это не, не нужно. Соответственно, в зависимости от того, нужно это, можно это использовать, вам нужно ли ее использовать, тогда будете использовать. Если нет, значит будете корректировать. А четверка это звезда э, творческая, э, звезда умений делать что-то руками. Да, то есть такая вот, и звезда романтики, она также связана с образованием, и, в общем-то, такая звезда, вот, образование это хорошо, да, вот когда романтикой увлекаются очень сильно наши ученики, наши студенты, то не очень хорошо, тоже такая звезда вот 50-50, нейтральная, я бы сказала. Пятерка, это звезда тотального краха. Потому что она считается звездой императора, на самом деле она очень как раз вот злая звезда, да, как раз вот она будет на западе у нас в месяц собаки, поэтому мы опасаемся эту звезду и поэтому не путешествуем на запад, вот именно там пятерка у нас будет располагаться. Звезда 6 и 7 это звезд, звезды металлические, тоже они с разным характером. Звезда 6 это дисциплина, это авторитет, это карьера, это, это важные люди, это статус, поэтому она такая вот ну, позитивно считается, да, звездой. А звезда металла это звезда конфликтов, пожаров, об, ограблений, то есть совершенно ненужных нам событий, поэтому мы от нее тоже защищаемся. Звезда 8 это звезда стабильных денег, это звезда э, работников, и дает она процветание, стабильность вот за счет как раз заработанного ну, какого-то дохода, то есть, -то, дохода, да? то, есть вот то, что мы получаем в виде зарплаты или премии. Звезда 9 это огненная звезда, она говорит об успехе, развитии, пиаре, радостных каких-то событиях, в общем, такая звезда огонь – это всегда радость, это счастье, и, в общем-то, эта звезда… Э, таких вот радостных событий, скажем так, хотя тоже она не, не совсем однозначная, она не считается абсолютно благоприятной, ну, потому что даже, э, скажем, если она связана с каким-то черным пиаром, вы тоже деньги заработаете за счет этого, да, но как бы вот тут есть такой нюанс, все будут знать о том, что вы хотели бы скрыть, например. Э, если каждый день на работу на Запад, Алена, если вы каждый день на работу на Запад, то тоже было бы неплохо, чтобы вы меняли маршрут. Вот именно вместе с собаки. Каким-то образом с другого э, заходили э, с другого угла на свою работу. Итак, какие же у нас важные места в доме? Как я уже сказала, у нас в доме будут все 9 звезд. Да? То есть, если мы наложим вот эти вот квадрат 3 на 3 на план нашего дома, то у нас все будут звезды э, в нашем доме мы их увидим по секторам. Но не все э, места для нас важны, как я уже сказала, да. И вот э, самым важным местом в нашем доме является входная дверь, то есть сектор входной двери. Поскольку мы накладываем шаблон 3х3, на вот этот вот квадратики, да, дворцы называются, и э, вот в какой сектор у вас попадает входная дверь. И почему это важно? Потому что... Это род дома фактически, да, то есть как энергия заходит в дом через дверь, то есть какой тип энергии заходит, если позитивный, то дома, в доме будут, будет процветание, будут увеличиваться доходы, будут приниматься важные правильные решения, то есть это будет хорошо и со здоровьем все в порядке, очень все хорошо у жильцов. Если заходит в дом неблагоприятная энергия, то, соответственно, жди каких-то проблем, да, либо со здоровьем, либо с деньгами, либо с отношениями, либо еще что-то. И поэтому, конечно же, самым важным сектором является входная дверь. Почему? Потому что мы все время выходим, входим, выходим, входим. Это, этот сектор постоянно активизируется. Соответственно, если он активизируется, если активизирует благоприятную энергию, будут хорошие события происходить. Если неблагоприятную, будут не очень хорошие события происходить. Следующий сектор, который для нас важен, это сектор спальни. И как я уже сказала, почему? Потому что мы… В спальне проводим, собственно, треть суток, да? ну, примерно 8 часов – это треть суток, ну, кто-то меньше чуть-чуть, кто-то больше чуть-чуть, в общем-то, все равно треть суток. И это очень длительный срок, да? то есть длительное время. Поэтому энергии, которые мы получаем в спальне, конкретно в конкретном месте кровати, мы, конечно, их очень сильно чувствуем. Сейчас многие работают дома, поэтому… Если это ваша история, вы работаете дома, ну, например, вот как я, да, тогда нам, конечно, тоже важно место нашего рабочего стола. Потому что мы дома работаем долго, опять же, по этой же причине, да, потому что рабочий стол – это важное место, мы зарабатываем деньги, это как бы наш источник дохода, это важно, ну, и мы сидим в этом месте долго, да, то есть мы же не передвигаем стол вот, в зависимости от двух часов куда-нибудь. И также важным местом является место плиты в кухне, потому что это влияет на здоровье, на сохранение денег, и, конечно, мы э, ту пищу, которую потребляем, если она в хорошем благоприятной, в хорошем месте благоприятной энергии э, сделана, то, конечно, она будет более качественной, мы, собственно, мы это то, что мы едим, да? вот такая есть поговорка, поэтому, если мы потребляем качественную пищу с точки зрения энергетики, то здоровье наше будет, управляться, ну как бы будем лучше себя чувствовать, да, здоровье будет улучшаться, если э, негативную энергию потребляем, значит, все будет наоборот. Поэтому вот такие четыре места у нас важны э -э, в рамках вот этой программы летящих звезд, да, в рамках применения вот этой техники летящих звезд. И если вы, э как вы видите, здесь нет туалета, здесь нет кладовки, здесь нет коридора. Да? То есть вот среди важных мест дома у нас этих мест нет, поэтому не обращайте внимания, и не задавайте вопросы, а у меня вот это в туалете, у меня не в туалете. Если у вас позитивная звезда какая-то благоприятная попала в туалет, ну, к сожалению, тогда вы не можете ее использовать. Если она, ну, на этом этапе, да, если у вас неблагоприятная звезда попала в туалет, ну, например, у вас туалет на западе, и туда вот сейчас пятерка залетела, ну, слава богу, что она там закрыта, да? то есть мы вот таким образом подходим к анализу вот этих звезд. Марина, одна звезда, одна комната – это правило, да, мы сейчас просто смотрим на сектора, на как бы месячные звезды, они очень быстрые, поэтому вот тут э, этот принцип подходит, если вы умеете расселять звезды, то есть вот тогда вы да, пользуетесь этим принципом, если не умеете, значит, просто по секторам смотрим. Здесь в этой таблице просто сведено все то, что я сейчас рассказала в одну э, кучу, да, в одну таблицу, поэтому вы можете с этим ознакомиться, не буду на ней останавливаться долго. Здесь прям написано, какие звезды хорошие, какие нехорошие, чтобы вы так быстренько ориентировались. И э, мы сейчас с вами проговорим про каждый сектор. Я надеюсь, что вы уже запомнили, какие у нас сектора в этом месяце благоприятные. Напишите, пожалуйста. Я еще раз о них расскажу, естественно, потому что мы про каждый сектор будем говорить отдельно, да? Ну вот запомнили или не запомнили? Какие у нас благоприятные сектора в этом месяце, в месяце собаки? Кто не помнит? Восток-север, Восток-север, Алена пишет. Правильно, да, Фатима тоже запомнила. Молодцы, да, Диана запомнила. Молодцы. Вот мы сейчас будем говорить о разных секторах, да? То есть есть сектора, которые не очень благоприятные. Ну то есть, например, как западный сектор, я уже о нем говорила, да, то есть если у вас какой-то сектор неблагоприятный, значит просто нужно проводить больше времени в благоприятном секторе. То есть не позволяйте вам просто там жизнь разрушить какой-то вот неблагоприятной энергии в том секторе, который, который для вас важен, например, да? значит просто используйте другие сектора, больше проводите в них времени, вот и все. Да, все правильно, Светлана, молодцы, Татьяна. Гульфир молодец. В общем, все молодцы. Итак, кто не запомнил ничего страшного, я сейчас про каждый сектор расскажу. Начнем мы с северо-запада. На северо-западе у нас годовая шестерка, звезда хорошая, и месячная четверка пришла сюда. То есть, сам по себе вот эта, вот эта комбинация ну, как бы вернее, сами по себе звезды неплохие, да, то есть шестерка хорошая и четверка так, нормальная. Звезда, но их комбинация, она, в общем-то, дает нам не очень хорошую интерпретацию, и вы можете, собственно, здесь э, как бы увеличить свою привлекательность, это плюс, да, не всем это надо, но, может быть, это плюс даже для работы, потому что, если вы, например, ищете сейчас работу, то, конечно, вот эта привлекательность, она вам поможет, да, и у вас может быть какие-то вдохновения прийти, какие-то творческие задумки вы начнете реализовывать, потому что шестерка помогает это реализовывать но при этом у вас могут увеличиться финансовые э, траты, потому что наше увлечение требует финансовых затрат. Даже пойти повязать, например, если вы вяжете, даже пойти купить там ну, нитки, да, для вязания, это, в общем-то, тоже будет стоить денег. И вы можете, вас вот это увлечение может э, как бы утянуть вот в эту яму финансовых трат, то есть вам захочется и такого цвета, и другого цвета, еще и третьего цвета, и такой фактуры, и другой фактуры, и, в общем-то, ваши траты могут при, ну, как бы превысить смету, скажу так, да, вот, и нужно контролировать, конечно, вот эти затраты, то есть не сильно увлекаться. И э, также четверка, э, это печень, и поскольку четверка прилетела в металлический дворец, а это звезда деревянная, то, в общем-то, вот эта комбинация может, опять же, отразиться на здоровье. Также эта комбинация, э, ну, поскольку металл контролирует дерево, да, а металл, шестерка, это мужская энергия, а четверка, это женская энергия, в общем-то, здесь как бы мужчины могут давить, да? и может возникнуть конфликт между мужчинами и женщинами. Поэтому э, нужно корректировать эту комбинацию, поэтому она как раз считается не очень хорошей, потому что если у вас мужчина, например, начальник, да, то дело может кончиться плохо, то есть не нужно, не нужно конфликтовать, если у него будут претензии к вам как к работнику, ну, а вы женщина, да, то дело может кончиться увольнением, это, в общем-то, тоже не очень хорошо. Да, да, да, и спицы, другие такие, совершенно верно. Вот, чем полечить, я сейчас расскажу. И также могут быть определенные как бы увлечения, да, потому что у вас вот эта энергия, которая четверки, она ароматическая энергия и вас может потянуть вот на какие-то приключения. Но надо понимать, что вот эти приключения, поскольку конфликт здесь заложен между мужчиной и женщиной, да, то есть нужно быть очень осторожным в выборе партнера. И, соответственно, как бы не очень поддаваться на вот эти вот эмоции свои, да, потому что вы натуру можете оказаться, вот если вы пользуетесь вот этой северо-западной комнатой, что вы можете оказаться романтической натурой, и как бы мы склонны, когда у нас любовь, да, мы склонны наделять своего партнера или потенциального партнера какими-то хорошими качествами, но, в общем, это будет не всегда так, да? случается, поэтому здесь вот мы... Не, ну, как бы осторожно, я не говорю, что совсем нельзя доверять отношениям, да, потому что все люди разные, и тем не менее нужно быть осторожным, да, то есть вот никаких себе не нарисовать сразу там фату, на, не бежать покупать фату и не рисовать себе каких-то долгосрочных планов, то есть нужно подходить разумно, осторожно к этим новым отношениям и, соответственно, быть как бы так начеку. И не расстраиваться очень сильно, если вот так не сложится что-то, да? не расстраиваться, потому что мы понимаем изначально, что эти энергии, вот они провоцируют нас на какие-то мимолетные увлечения. Если это связано с сексом, а он как бы вам там нужен, и вам такая вот романтика, она подходит очень хорошо, и развлеклись и ладно, да то есть это вот нормально. Но если у вас более серьезные какие-то есть намерения, скажем так, в улучшении своей личной жизни, а получилось вот так мимолетно, не расстраивайтесь. Будут, будут другие возможности, другие энергии придут, и вы ими воспользуетесь. Вот. А, Свинью это тоже касается. Но ну, здесь больше касается четверки людей с четверкой по ГУА. Вот. А, это вот, вот, ну, вот так, да, то есть женщин, у которых четверка по ГуА по ГУА, скажем так, больше касается. А, ну и, конечно же, если вы почувствуете ухудшение самочувствия, то лучше перенести спальню в другое место, может быть, не всю спальню перетащить, да, но, по крайней мере, вы спите в какой-то другой комнате, то есть, если вот э, чувствуете что-то там с печенью или с поджелудочной, что-то не то, то лучше, конечно, с, ну, поменять спальное место для, для сна, скажем так, да, не спальное место поменять, а место для сна поменять на этот месяц. Ну, и, конечно же, как я уже сказала, контролируйте ваши расходы, берегите мужчин, не вступайте в, конфлик, в конфликты с начальниками, с мужьями тем более, да, то есть, и э, вот здесь как раз картина Рене Магрита, да, вот посвящена как раз этой теме, потому что мы никогда друг друга не поймем, мужчины и женщины никогда не поймут. Э, я уже показывала вот эти вот э, картины, некоторые Рене Магрита. это... Э, Художник, который, в общем-то, практически не выходил из дома, писал свои картины дома, и вот есть две картины вот в этом образе, то есть у него разные картины, да, вот э, влюбленные смотрят, целуются друг на друга, э, смотрят и смотрят на нас, да, то есть вот так же с закрытыми лицами. Это говорит о том, что, во-первых, любовь слепа, да, во-вторых, что мы никогда друг друга не разгадаем, то есть мы друг друга реально не видим, ну, то есть мужчины с женщинами, даже если мы живем там под одной крышей много-много лет, много десятков лет. Ну, и это может быть хорошо, потому что, опять же, как смысл, да, я добавляю, вот, может быть, это хорошо, потому что тайна, загадка, это же всегда интерес, вот, и мы должны двигаться по этому пути, потому что, когда уже все разгадано, уже не знаешь, чего ожидать, это уже становится скучно, и, собственно, на этом отношении заканчивается. Запись будет, да, Людмила, конечно. Придется спать на северо запад на западе это кухня, так как в других комнатах, в комнатах еще хуже звезды. Почему хуже звезды, если у нас хорошие сектора есть, у нас есть север, северо-восток и восток. Почему же хуже? А, ну и как мы корректируем? Вот, вот, если то если какие-то начинаются конфликты, даже на работе, да, например, если вы одинокие, например, и у вас на работе начался конфликт с начальником мужчины, то нужно поставить в северо-западном секторе сосуд с водой. Просто обычную воду наливаете. Потому что между металлом и деревом у нас корректор ⁇ это вода. Ну, конечно, если у вас на работе конфликт, то можно и на работе поставить, например, на ваш рабочий стол, вот такой же вот северо-западный угол какой то вашего стола, можно поставить просто какую-то вот такую вазочку с водой. Ну и, конечно, надо ее менять. Да? То есть, чтобы она не, там не заплесневала, не затухла, ее надо менять. Север-коридор, а северо-восток ушел к соседям. Ну, стенка с соседями есть у вас, можно около этой стенки тоже спать. Север коридор. Хорошо. Понятно ли здесь все то, что я рассказала? Самое главное берегите мужчин. Вот сейчас это важно. Если я работаю машинистом крана, куда что ставить, любовь? Ну, у вас тоже есть какая-то часть. Да, опять же говорю, вы, во-первых, можете поставить это в спальню у себя, да, или там, ну, не в спальне, а, в, ну, если конфликт с начальником имеется в виду, то можете поставить это в дома, да, то есть именно в северо-западный сектор вашего дома, в Большом Тайчи, и опять же у вас, ну, в кране все-таки четыре стенки -то есть, как-то вы там это можете сделать. Он же как-то тоже ездит по какой-то вот направлению, по какому-то направлению одному, правильно? А почему четверка была в северо-восточном секторе? В северо-западном, почему северо-восточном? Это северо-запад у нас. Это северо-запад. Северо-запад. Не северо-восток. Так. Следующий сектор. Не совсем удобно будет ставить сосуд с водой, любовь. Но я тут ничего не могу сделать, к сожалению, значит, нужно это сделать дома, правда? Вот. Итак, северный сектор. Мы то, что можем делать, делаем, то, что не можем делать, не делаем. Да? вот у нас такой подход. Северный сектор. У нас хорошая комбинация 1-8, да? несмотря на то, что она как бы земля с водой, тем не менее, обе звезды очень хорошие, и мы можем их использовать для обучения, для развития, для карьерного роста, для увеличения дохода, также для новых отношений, потому что единицы – это благородные люди. И единственный нюанс здесь – это очень хороший сектор, благоприятный, Единственное, что он не подходит для маленьких детей. Могут быть травмы у маленьких детей и могут быть какие-то неприятности со здоровьем у маленьких детей. Поэтому вот здесь так и написано, что плохо для детей, особенно для мальчиков, и особенно для тех, у кого гуа вот. Когда нам что-то нужно, да, то есть вот эти энергии нам подходят для наших целей, тогда мы можем проводить там максимальное количество времени. Что такое максимальное количество времени? Это значит не меньше трех часов в день. Даже если вы там не работаете, потому что, в принципе, он хорош для работы, этот сектор. Если вы там не работаете, вы работаете где-то у ну, себя на работе, да, дома только отдыхаете, тогда вы можете просто поставить туда кресло и, собственно, в этом секторе читать или там смотреть что-то в интернете, либо телевизор, либо, в чем-то заниматься, да, своими какими-то делами, то есть вот просто в северном секторе будет прекрасно. Особенно, если вы вот на, на наших курсах каких-то учитесь, особенно, если вы изучаете какой-то курс, например, не обязательно наш, там, не знаю, английский язык или там курс рейки, ну, неважно какой, да, тогда можно это делать как раз тоже в северном секторе потому что этот сектор он, он хороший для обучения в том числе единственное что если у вас в северном секторе детская спальня то конечно ну и ребенок маленький да, особенно мальчиков особенно если у него было один то конечно лучше его перенести куда-то вот на этот месяц в другое место организовать ему спальное место в другом месте в другой комнате на что влияет отсутствие данного сектора? То же самое он влияет, будет влиять на помощь благородных людей, на обучение, на зарабатывание денег, все на то же самое, что написано, как бы это влияние будет негативным, потому что если от сектора отсутствует, это не значит, что на него, что нет проблем, да? нет, так, так не работает. А по малому тайчи можно на, сев на северо-западе, да, Иран пишет? Можно, тогда да, можно. Если у вас нет вариантов, тогда можно. Ну и, конечно, мы активизируем такой сектор, потому что если мы э, как бы видим позитивные энергии, то мы можем поставить там фонтанчик в этом секторе на весь месяц, э, если вы знаете, что у вас там хорошие натальные звезды. Тогда можно прямо на месяц поставить до следующего месяца свиньи. Э, 15 лет маленький? Ну, 15 лет это уже так не маленький. Вот, но считается, что до 15 лет это маленький мальчик, да, а после 15, но 15 это пограничная такая вот уже, пограничный возраст, можно считать, что уже не маленький. Вот. Итак, мы активизируем этот сектор фонтанчиком, еще раз повторюсь, что если вы знаете, что там натальные звезды у вас хорошие в северном секторе, то можете поставить на целый месяц. Если вы не знаете, какие у вас там звезды, или они не очень хорошие, тогда... Тогда вы просто делаете активизации короткие, на 2 часа. Ну, находите хорошую, э, хорошую благоприятную дату для активизации, и, соответственно, ставите этот активизатор на 2 часа. Север-коридор, северо запад соседи, как быть? Э, ну, э, Саглара, я говорю, что мы то, что можем сделать, делаем, то, что не можем делать, не делаем. Если вы не можете распределить вот так вот 3 на 3, да, тогда наложите вот этот вот шаблон 24 гор, который я вам показывала, Перед, перед, в самом начале, да, перед летящими звездами. Наложите туда шаблон 24 гор из центра дома и, соответственно, вот в этом районе, где у нас находится э, север либо северо-восток от центра до ближайшей стены, вы тоже можете поставить активизатор. Вот так можно сделать. Угу. Когда ставить активизаторы, в какую дату? Наталья пишет, смотрите, вы, конечно, если вы выберете какую-то прям очень благоприятную дату, да, специальную, но ну, можете, вот, например, выбрать, там, не знаю, 12 число, да, или там, какой у нас, 12, то, что вспомнилось, вот. Это будет, более сильно будет работать, но, в принципе, если вы в любое время поставите, не запаривайтесь насчет даты, все равно у вас будет работать этот активизатор, потому что целый месяц он будет стоять. И, в общем-то, он все равно накрутит то что, то, что нужно накрутить. Вместо фонтана подойдет аквариум? У меня по-малому тайчи как раз на севере стоит, только спрашивает, если он у вас только открытый. Вот если он открытый, то подойдет. Вот. И, ну, здесь картина, опять же, связанная с образованием, да, то есть Клод Липевр, художник, и учитель его ученик. Клод Лефевр, он прославился тем, что писал портреты, это художник, который прославился написанием портретов, и ему очень, ну, как бы удавались очень хорошо лица, и вот одежда, да, то есть, видите, вот у него такие вот прям как живые ткани, светящиеся такие, атлас такой светящийся, да, очень, очень, живые получаются портреты вот поэтому ничего так другого я про этот э, не могу сказать про этот портрет ну в общем-то этот художник был знаменит в свое время и писал ну, портреты на заказ писал очень много и в общем прославился а, чем еще можно активизировать сектор бабой фонтанчиком больше собственно ничем вот на 9 частей мы делим всю квартиру или только сектор всю квартиру елизавета мы делаем по малому, по большому тайчи вся квартира это периметр вашего дома либо квартиры по большому по большому тайчи. Следующий сектор это северо-восток. Опять же, это хороший сектор. У нас там восьмерка годовая, шестерка месячная. То есть восьмерка зарабатывает деньги, какие-то проекты делает для зарабатывания денег, а шестерка помогает ей эти проекты завершить. То есть это очень хорошая комбинация 6-8. Конечно, она приносит увеличение дохода. Это, мне кажется, вообще лучший сектор в данном случае, да, для увеличения дохода. Продвижение по карьере, опять же. То есть это сектор для именно людей, которые работают по найму да? также обучение хорошо делать в этом секторе ну и завершение проектов я уже сказала да то есть очень очень, очень благоприятный сектор пожалуй лучший тоже мы его активизируем правильно то есть мы также можем поставить фонтанчик на северо-восточный сектор также на весь месяц если у вас там хорошие летящие звезды ну и, конечно же, если вот такие энергии, помогающие, как шестерка, это потому что еще вышестоящие люди, да, и вот можно просить прибавку зарплате, можно просить следующую должность, если у вас такая стоит задача, можно искать новую работу, опять же, давать резюме, вот садиться в этот сектор и рассылать резюме, либо просматривать резюме, откликаться на резюме. Вот. И то есть можно прямо работать в северо-восточном секторе дома, если вы работаете дома, да, то есть это сектор зарабатывания денег фактически. Вот, и, конечно же, хорошо здесь спать в том числе, правильно, потому что мы тогда поглощаем вот, эту вот принимаем это принимаем эту максимальное время, вот эту хорошую энергию. Ну и про активизацию я уже сказала, потому что э, мы также активизируем этот сектор фонтанчиком. Также здесь картина Клода Февра, Жан-Батист Кальбер, это человек, который был, ну, скажем так, министром финансов Людовика XIV. Вообще у них вся семья была при дворе, естественно, да, то есть там простолюдинов не было, и его ближайший брат, брат, его родной, да, он тоже был такой высокий сам занимал. Так вот, конечно, это должность, о которой люди мечтают, правда? То есть я вам <смех> желаю, чтобы активизация вот этого сектора, северо-восточного сектора, как раз вот принесла вам вот такой карьерный рост, потому что... Конечно же, он начинал, вот этот вот Кальбер, он начинал еще у Мазарини интендантов, да, то есть учился у кардинала Мазарини, потом вот достиг вот таких высот, стал, ну, по-другому как-то называлось, наверное, но в суть министр финансов, финансов Людовика XIV, это при той роскоши, которая была, в общем-то, там деньги, деньги были большие. Если однокомнатная квартира... Татьяна пишет, если однокомнатные квартиры, то сектор можно разделить по шаблону 20, 24 гор. Если делить на квадраты, то у меня в кухне три сектора получается. Можете разделить по шаблону 20, 24 гор. Санузел на востоке или на северо-востоке никак не активируют. Да, да, в санузле мы не делаем активизации. Нет, не делаем активизации. У меня гуа Светлана пишет. Хорошо. Если натальный на северо-востоке 1, 2, 6, можно фонтан на месяц поставить. Диана, если вы сомневаетесь, опять же, ну, 2, 6 это такие энергии, как ну, такие, да, застойные такие несколько. Вот, поэтому сейчас вы можете поставить, ну, поставьте фонтанчик на какое то например, не на весь месяц, а на неделю на две хотя бы, да, потому что чтобы он поработал хотя бы две недели. Тогда вот так. Угу. Еще вопросы по этому сектору. Ну, в принципе тут вот вопросов нет, да, рассказала, чем активизировать, в общем-то еще раз, если вы там не можете активизировать, у вас там туалет, просто сидите около этой стены в этом секторе, занимайтесь чем-то полезным. Если вы там не можете спать, вы там не можете еще чем-то работать, не можете стол поставить, просто занимайтесь чем-нибудь даже бесполезным, сидите в этом секторе. Следующий сектор – Восток. Кошку-манеки можно поставить в северный сектор? Лучше водой. Мы единицу активизируем водой. Вот. <coughs> лучше фонтанчиком все-таки. Но если, еще раз говорю, если фонтанчика нет, можете не запариваться, поставьте, что есть, чтобы что-то хоть двигалось. Это будет лучше, чем ничего. Татьяна, еще раз говорю, не позволяйте каким-то вот неудобствам вот вам создавать проблемы. Да? То есть замените лучше, чем ничего в любом случае. Восточный сектор. У нас там годовая тройка. Мы помним, что тройка – это не очень хорошая звезда, но вот в месяц собаки туда прилетает единица, и вот эта комбинация, собственно, нам также дает определенную пользу. Хороша для обучения, потому что единица связана с обучением. Вы можете участвовать в олимпиадах каких-то, вы можете там в конкурсах участвовать каких-то интеллектуальных. Ну и обходите конкурентов и занимать какие-то должности, в частности, да, за счет своего э, знания, за счет своих, э, за, за счет своего образования. Э, она также хороша для инвестиций, но э, в любом случае, когда у нас есть конкуренция, а раз мы как за какую-то должность бьемся, да, там, хотим обойти конкурентов, то, конечно, могут быть споры и разногласия. Дверь на востоке хороша в этом месяце, да, то есть если у вас есть такие цели, вот амбициозные цели, да, потому что это тройка, звезда, еще раз говорю, споров, конкуренции и скорости, и, да, нужно вот как бы действовать, действовать да, для того, чтобы э, растолкать конкурентов и занять первое место. Вот, поэтому э, я оставила здесь вот этот вот э, кружочек, да, потому что, в общем-то, это, это как бы с другой стороны нейтральный в том числе сектор, да, потому что есть плюсы, есть минусы, но в целом он хороший. Вот в этом месяце он стал, в целом, он хороший. И, конечно же, хорошо начинать новый проект, новую деятельность свою можно начинать в этом секторе, <coughs> если вы используете этот сектор в качестве сна, или же говорю, вы работаете в этом секторе, либо вы проводите больше там времени, да. И можно внедрять и свои чужие идеи, потому что у нас продвижение, вот здесь вот, да, конкуренцию, выигрыш как бы, да, среди конкурентов, он как раз за счет того, что мы какие-то креативные идеи э, выдвигаем, реализовываем эти идеи, внедряем эти идеи, то есть за счет своих знаний продвигаемся. И при этом, чтобы не было каких-то конфликтов ну, личностных или там с коллегами, потому что это тоже возможно, или там вы начали устанавливать правила новые какие-то в семье, да, идеи пришли реализовывать, это не всем может нравиться в семье, и, конечно, вот тогда лучше сохранять спокойствие, то есть не раздувайте конфликт запаситесь как я пишу все время балерьянкой и собственно усмиряйте свои вот эти вот эмоции и если люди на вас начинают тоже нападать то тоже не вступайте в конфликты потому что эта энергия пройдет а саточка останется. Да? Вот. И э, мы можем активировать этот сектор э, колокольчиком, или можем активировать также фонтанчиком. но ну, если мы там расставим фонтанчики во всех углах, это будет, наверное, не очень правильно. Вот. Поэтому можете просто колокольчиком звонить там периодически в течение месяца, э, то есть, смотря какие у вас задачи, да, то есть нам не надо все углы активизировать, бывает там ну, достаточно много. Да? Три сектора нам нужно активизировать, поэтому не надо быть жадным, а нужно просто исходить из наших задач, да? что нам важнее. Вот. И на картине здесь вот э, Христова Невеста как раз вот связана с усмирением, со, со, со смирением, да, и своей гордыней, и своих эмоций. Вот, на восток колокольчиком активизируем. Потому что нам тройку надо уменьшить, а единицу нам надо усилить. Поэтому колокольчик. Вот. У меня там кладовка, можно активировать. Нет, кладовку мы тоже не активируем. она вам он, зачем? В кладовке нет энергии, которую вы используете. Если нет сектора, то где использовать колокольчик? Если нет сектора, значит, вы можете просто в зале в вашем или в комнате в одной, да, в каком-то там, либо в большом просторном, в большой просторной прихожей в поле, тогда можете там поактивизировать колокольчиком. Также разделить на, 8, на 9 частей и, соответственно, найти вот этот восточный сектор. Так вот, Михаил Нестеров это художник, который написал вот эту крестовую невесту, знаменитый на самом деле художник, но у него случилась трагедия. И, в общем-то, эта трагедия, как он пишет, что эта трагедия сделала его художником вот эти переживания, которые он испытал. То есть у него после свадьбы через год во время родов умерла жена, и осталась дочь, которая вот родилась, и осталась дочь. И настолько он был потрясен, что, собственно, вот. Вкладывал вот эти свои переживания, вот о своей машенке, он вкладывал свои картины. И это сделало его знаменитым, потому что, ну вот я дальше расскажу, там еще будет одна картина. И потому что его картину заметил Третьяков, купил картину у него, и таким образом, в общем-то, у него появились клиенты из царской семьи. И вот эта картина именно Христова невеста, она опять же была куплено э, великим князем Сергеем, это был э, брат императора Александра III, э, отца Николая II императора, да, и э, в общем-то он так вот э, познакомился с его женой, и дальше в общем-то историю я там дальше уже расскажу на следующем слайде. Но э, вот именно эти эмоции, которые он пережил в раннем, собственно, в, раннем, в ранней молодости, да, вот они как раз, он пишет, что они сделали из меня художника. И вот здесь э, он писал уже портрет, когда уже его жены не было, э, но вот он написал так вот по памяти это портреты его жены. Если в ванной есть окно, мы ее тоже не активизируем. Ольга, можете активизировать, если есть окно, можете активизировать, но в принципе дверь тогда надо все равно держать открытой, потому что иначе как бы энергия просто не будет, <coughs> не будет в доме, да. Вот, поэтому я вам э, как бы эту картину э, поставила, ну, ради того, чтобы сказать, что не нужно фонтанировать, нужно спокойно делать свое дело, да, обходить конкурентов, но конфликтовать с ними не нужно. То есть так вот, все должно быть размерено. В общем, правда за вами, да, будем считать. Правда за вами. Если вы используете восточную комнату и собираетесь это делать, то вам, соответственно, вот эти энергии помогут достичь этого результата, обойти конкурентов юго-восток <coughs> юго-восток это четверка у нас годовая, двойка, месячная в общем-то четверка, она хорошая звезда так вот если, ну то есть -то difícil, но в принципе она хорошая да? и двойка, это звезда болезни которая пришла в этот сектор и собственно сектор испортила в месяц э, собаки э, здесь э, двойка несет такую ленивость, скажем так, да, вот ленивость, затягивание, чего-то откладывание, чего-то нам не хочется, потому что двойка – это земля, и вот появляются вот такие вот э -э, э -э, э эмоции у нас, да, вот что-то не хочется ничего делать, если вы используете юго-восточный сектор, то есть то, то вы были прямо вот в творчестве все, а тут вот что-то вы подвисли немножко, так откладывать стали эту работу, вот, и, конечно же, это также будет влиять на состояние здоровья, на ухудшение состояния здоровья, потому что двойка априори звезда болезней, Поэтому этот сектор не считается благоприятным. И что нам нужно, чтобы мы как бы скорректировали эту энергию? Посвятите это время себе. То есть не нужно стремиться, вот вам лень, да, а вы все равно вот надо что-то делать, вот такой вот, знаете, вот эмоции. Остановитесь, остановитесь, посвятите это время себе, посвятите... Это время заботе о себе, заботе о своем здоровье и э, тормозните, короче говоря, да, то есть поленитесь, вот, поленитесь, вы потом наверстаете упущенное, вот. и э, если у вас какие-то есть программы, которые нужно делать, или проекты, которые нужно делать, или работу, которую нужно делать, да, тогда просто заложите больше времени на выполнение этих задач. И если вам ставят какие-то сроки, тоже их немножко продлите, да, потому что вы понимаете, что вот вам это, ну, то есть не уложитесь вы срок, и чтобы вам, как бы, было это комфортно, то есть работать, да, комфортно вот так с линцой, то заложите просто большие сроки. Иначе можете не уложиться, и будет тогда неприятность, да, когда вы, собственно, заложили сразу себе сроки, даже если вы выполните это пораньше, то, как бы, вам будет плюс и премия, да. Вот, то есть э, используйте вот эти вот энергии э, негативные для своей цели, ну, для, для определенных задач, да, для реализации, опять же, своих целей. Это также энергия хороша для двойка, это энергия, связанная с недвижкой, поэтому если с недвижимостью, <coughs> поэтому, если у вас стоят такие задачи, например, поиск недвижимости, поиск земельных участков, то, в общем-то, сейчас самое время не покупать эти земли, да, а заняться поиском. Ну, не покупать, вернее, недвижимость, а заняться поиском этой недвижимости, в общем-то, аналитикой, э, спокойно, <coughs> то есть, и, э, соответственно, вы это все реализуете. Ну, будет, по крайней мере, вот э, где-то. Спать на юго-востоке можно. На юго-востоке спать лучше не спать, да? Хотя двойка здесь, она у нас под контролем четверки, потому что земля у нас под контролем дерева, да? Поэтому здесь она не такая сильная как бы бежать сломя голову из этого сектора тоже не стоит, вот поэтому я здесь ничего не написала такого, да, но, в общем, если есть возможность перейти в другую комнату, конечно, лучше перейти. И можно здесь поставить корректор, это тыква-гулу, это у нас корректор от двойки, ну и, собственно, если вы, опять же, Собирались полечиться немножко, да, тогда можете это реализовать в месяц собаки, походить по больницам, сделать, может быть, какие-то профилактические обследования, потому что двойку мы, ну, то есть, если вы спите в этой комнате, да, то хорошо бы вот как раз и проверить Не потому что вы заболели, да, просто для профилактики, для уважения вот к этой звезде, которая пришла, двойка, да, звезда болезни. Или хотя бы купите себе там комплекс витаминов и прям вот принимайте витаминки, это тоже будет хорошо работать вместе с тыквой Гулу и вот в продолжение темы как раз михаила нестерова Художника, да, вот его как раз, это религиозности, его, вот, он был реально вот такой погружен в эту тему, э, очень глубоко верующий человек, вот как раз э, портрет великой княгини, это набросок только, у него есть отдельный портрет великой княгини, но вот у него был рисунок, поскольку он был знаком с этой семьей, великой княгиня Елизавета Федоровна воплощение воплочении сестры, сестры Марфа Маринской обители в 2019 году, был написан вот этот набросок, и <космех> это уже даже... Ну, как бы, посмертный фактически, потому что в восемнадцатом году она была вместе с царской семьей трагически казнена, вот, ну, Елизавета вот, и как раз вот ее муж, который был э, братом императора Александра III, да, то есть это отца императора Николая II. Э, он почувствовал вот эту тоже религиозность вот своей жены, и поэтому вот он приобрел как раз вот этот э, портрет, да, вот невесты, крестовой невесты, и э, познакомился с художником, и он почувствовал вот его как раз вот единение с, с женой, и он был убит. Ее муж Сергей, великий князь Сергей Романов, он был убит, и она посвятила себя, ну, в общем, с, по с 2004, что ли, года, ой, с 2004, с 1904 года, вот она посвятила себя благотворительной деятельности, хотя она занималась уже этим, уже будучи еще, не, не, не будучи еще вдовой, но потом она совершенно ушла вот в эту вот благотворительную деятельность, и все ее покои, то есть мебель была оттуда удалена, и они были просто стены, иконы на них висели, и в общем-то она была тоже очень глубоко религиозным человеком, веру, глубоко верующим человеком, и собственно она организовала вот это вот, учредила вот этот вот монастырь Марко-Мариинский, даже это был не монастырь, потому что оттуда Монахи не могли уйти уйти, выйти замуж или уйти монахи, в общем, все что угодно. Это были просто люди, ну, женщины, которые э, тоже помогали, собственно, и э, детям, и страждущим, и, и кому-то, да, то есть они просто были как, как сестры милосердия, что ли, да, вот сестры милосердия не в медицинском смысле, а вообще, то есть вот «Сестры милосердия». И вот э, таким образом, когда было это все переименовано уже вот в обитель, э, соответственно, ее назначили, вот Елизавету Федоровна назначили его, э, ну, как это правильно называется, то есть она была там глав главой, да, как настоятельницей, вот настоятельницей этой обители. Ну, когда произошла революция, э, вместе с, с царской семьей, ее вывезли также на Урал и, в общем-то, сбросили в шахту, Закидали эту шахту гранатами, потом какими-то бревнами, потом землей закопали. И, в общем-то, Колчак, когда занял вот этот вот Алапаевск, и там 18 километров Алапаевска, когда занял эту территорию, он нашел эти останки и вывез их в Израиль. И вот останки ее теперь захоронены в Израиле, в монастыре Святой Марии. Ну, в общем, жесть, это да. Это очень ну, трагическая, трагическая совершенно история, хотя человек, который ну, вот, столько всего сделал и в мировой войне, да, то есть и она организовывала эшелоны там и в кремлевской в кремлевской палате в палатах кремля был организован чуть ли не госпиталь да вот такой вот там сестры милосердия тоже что-то там делали ну в общем ну вот так да вот такая вот у нас история ну, как бы из нее ни, ничего не уберешь вот поэтому действительно глубоко религиозный человек и причем она отказалась понятно что это немцы были да потому что ее, ее младшая сестра была как раз замужем за николаем II. то есть это все царская семья и конечно это люди которые не пришли из там со двора какого-то да? вот и когда началась революции вот эти вот волнения в германии ее дядя ей сказал что приезжай сюда я готов тебе там все организовать и она отказалась В общем, она была уже русской женщиной. Вот. ну вот так все закончилось к сожалению Конечно, она при клику святых, она причислена, но как бы, такая молодая женщина вот так трагически погибла. Вот. Так что <coughs> мы, в общем-то как бы с точки зрения нашей практики опять же да вот мы говорим о том что мы отрабатываем энергии все-таки вот как можем отрабатывать эти энергии да то есть если у нас пришла звезда болезни то мы как-то ее уважаем эту звезду негативную и стараемся ее ну, вот, уважить скажем так да, да. истинно русской патриотка в Уважать. То есть хотя бы какие-то БАДы купите себе, или там какие-то витамины, комплекс витаминов это всегда для здоровья хорошо. И, в общем-то, принимайте, если вы используете эту комнату активно, юго-восточно. Следующий сектор: у нас годовая девятка на юге, южный сектор месячная семерка. Комбинация на самом деле она такая для говорения, да, для пиара. Потому что семерка связана с говорением, а девятка это пиар. Вот. И как бы мы представляем себя вот, преподаватели они как раз эту комбинацию могут хорошо испол использовать. А, то есть увеличение популярности опять же, генерация новых идей, в том числе, потому что девятка это тоже новые идеи. Вот, пиар – это наше все. <laughs> да? а, увеличение дохода за счет как раз популярности, да, своей создания бренда, популярности, привлечение внимания вот, через говорение. Ну и, конечно же, семерка – это также болезни горла, легких, потому что, опять же, связано с говорением все, с гортанью. Ну и сплетни пересуды – это тоже, говорение это все тоже сплетни и пересуды, поэтому этот сектор считается нейтральный. И здесь… Э что, что если мы используем эту комбинацию то ну, наша работа например связана с говорением тогда эта комбинация для нас хороша если мы не э, наша деятельность не связана с говорением да, тогда и нам не нужен никакой пиар мы там сидим себе тихо в бухгалтерии и, мы считаем какие-то цифры, да, то есть мы не собираемся пиариться, и, в общем-то, нам личный бренд нам тоже не, не особо интересен. Тогда мы можем скорректировать эту энергию, потому что эта энергия, собственно, может вызвать вот такие вот неприятности, связанные с говорением. Вы что-то скажете, ваши слова переиграют, будет какой-нибудь черный пиар в вашу сторону, и, собственно, дело кончится, может быть, судом даже. Поэтому... Спасибо, Маргарита. Поэтому э, тогда нужно будет эту комбинацию корректировать. Тогда можно поставить сосуд с соленой водой, которую эту семерку немножко э, ее энергию э, снизит, градус напряжения этой энергии. Но, в общем-то, семерку корректировать очень сложно, я сразу скажу, потому что корректируется она только нашей, нашей осознанностью да? То есть если мы понимаем, что мы уже что-то вот, не надо нам чего-то говорить, если мы используем активный южный сектор нашего дома и мы понимаем, что уже как-то эмоции зашкаливают, нам уже не надо ничего говорить бы да, мы остановиться не можем только вот здесь надо себя контролировать, то есть нужно останавливаться и вообще лучше в ссоры не вступать, ни в какие сплетни тем более, то есть ни в какие говорилки не вступать, потому что нужно просто держать язык за дозубами, вот так вот. И <смех>, если это вам нужно, вы можете продвигать ваш бренд и компанию, как раз трубить о своей компании или о своем личном бренде, как о профессионале, но если какие-то ну, какие сторонние разговоры, то лучше в эти дебаты не вступать, даже сбоку, потому что, еще раз, ваши слова могут просто вам не сыграть на пользу, а быть перевернуты, и как бы дело может закончиться плохо. Вот, поэтому тут смотрите, как бы, ну, следите за тем, что говорите, лучше ничего, ничего не сказать, да, молчание золота должно быть вот таким на этот месяц собаки, если вы используете южный сектор, то вот это должно быть вашим девизом, молчание золота. И здесь, опять же, с точки зрения пиара, да, вот такая картина Гольцуса. Бак, Венера и Церера собственно картина она такая не очень замечательная, да вид вот так не очень красочная но интересен чем здесь этот ну, как сказать, сюжет чем интересен этот сюжет вак венера и церера ну венера это богиня любви понятно вак это бог вина да бог виноделия и собственно вот он ухаживает здесь в данном случае за венерой венера совершенно чувствует свое превосходство, потому что весь ее взгляд говорит о том, что вот я знаю, что я хороша, да, вот теперь вот добивайся, вот, и Церера – это богиня плодородия, которая сидит, э, по-моему, очень даже красочная, ну, здесь сюжет просто сам такой красочный, да, э, написано, в общем-то, она так вот в одной манере, и она э, не, не раскрашена цветами, Правильно? Вот, то есть здесь много просто участников. Так вот, Церера – это богиня полнородия. Понятно, что где любовь, там и в вот. и, в общем-то, вот такая троица. Да, и тоже это известный сюжет, но чем здесь интересен вот этот сюжет? Здесь он интересен самим авторам. Ну, не сюжета а авторам, а картины. Потому что если понимать, что эта картина не маленькая, а она 2,5 метра на 1,75, по-моему, если я не ошибаюсь, может быть точно, но, в общем, 1,70 с чем-то. Вот, тоже два с половиной метра с чем-то. То есть представьте себе, что она огромная картина, правда? Так вот, она написана Гольцусом, который здесь есть на картине. Вот он здесь есть. Вот если я его показываю, вот он. Видно, надеюсь, да? Вот это вот художник, вот он. И это было в 1606 году совершенно... Ну, уникальным вариантом, потому что никогда в такой библейский сюжет художник себя не вставлял, да? Вот, а еще эта картина интересна тем, что это действительно шедевр. Это не просто вот в одном, как бы в одной краской написана эта картина. Гольцус на самом деле прославился тем, что он был гравер. А гравюр, это значит, берется металлическая пластинка, и резцом наносятся какие-то штрихи, там, да? ну какие-то вот знаки, вот, и э, гравирует ну это гра гравюра получается. Так вот, э, металл же можно подполировать, если что-то не получилось, и, собственно, еще раз сделать. Да? То есть вот, э, а здесь написана эта картина пером. Так вот, Гольциус про себя прославил как гравюр, он был просто очень успешный, просто вот, ему не было равных. И в чем почему он не был равных? Потому что ему было полтора года, и произошла трагедия, он упал в горящий очаг. И <зас> понятно, что он выжил, да, но у него рука, правая рука его, она потеряла, ну, кожа восстановилась, да, а суставы потеряли подвижность. И вот они скрючились, то есть рука скрючилась и они скрючились в таком состоянии, что как раз были вот идеальные для держания резца, то есть пальцы вот приняли такую форму, что они были идеальны для держания резца жесткой рукой и вот с вот этой рукой прям вот научился делать гравюры так, что у него была масса заказов и он действительно был прославленным гравюром, равных не было и наверное до сих пор нет, так вот 40 там с чем-то лет в один день он перестал делать гравюры, гравюры почему-то по какой-то причине, и э, вообще перестал работать. И к нему приехал э, художник и сказал, а поскольку заказчики были э, люди небедные, соответственно, да, вот он пришел и сказал, что есть заказ от э, императора, и можешь ли ты что-нибудь такое сделать, э, какую-то работу, которая будет достойна императорского дома. И он говорит, хорошо, я сделаю. И он даже другу этому своему не сказал, что он будет делать. И вот через какое-то время он написал эту картину кистью, и она в такой манере, вот это все написано, не просто мазками, а вот короткими-короткими такими э, штрихами. Короткими штрихами, и я даже вот вам хочу показать вот таким образом это написано, то есть короткими-короткими штрихами. Представляете себе? Масштаб работы, просто масштаб работы, да, то есть это 2,5 метра на 1,70 метра. И вот такими короткими штрихами это было написать, причем это точно написано, посмотрите, параллельные там какие-то, это же уму вот это, конечно, шедевр, потрясающе, да, и он это сделал, и, конечно, тут много смыслов разных э, включено в эту картину, да, но вот Гольцуз себя поместил как раз, что, ну, это небывалый случай, да, чтобы вот он прямо свой автопортрет поместил в близкий сюжет, да, впечатляет похоже на гравировку ⁇ Тима ⁇ правильно, да, но это написано кистью, кистью. Вот, что ничего не исправишь, да, ее не заплеруешь, уже не закрасишь это, это полотно. Вот, и, конечно же, эта картина действительно является шедевром. Тут я говорю, что это поскольку библейский сюжет такой, да, интересный, и, ну, mm -hmm. может, даже не библейский, а какой-то там миф, миф, мифологический сюжет, даже не библейский, а мифологический сюжет. Вот, и он сюда поставил себя, тут смысла я не буду вам пересказывать, в общем-то интересно, вы почитайте. Да, единственно, одетый на картинке, ну, потому что это мифология, вот, и он, как бы, вот, говорит о том, что, э, вот, насколько автор, да, важен, насколько автор важен в этой картине, ну, кроме всего прочего, да, тут, ну, в общем, почитайте, не буду рассказывать, я просто хотела привлечь ваше внимание к этой картине, потому что, действительно, вот, пиар, uh, да, что такое пиар, что такое вот uh, личный бренд, насколько он важен, да, личный бренд, то есть он даже не, не сказал, что он будет делать и никакого сюжета не рассказал, потому что это... Об этой картине уже было написано, что он ее делает, да, там он, по-моему, писал ее 4 года, вот, что он ее делает, но там не было написано, что он делает, какую картину он пишет, то есть вот этот друг, который он, манускрипт такой создал, там описывал художников, картины какие-то, да, то есть что-то, он писал тоже, что он будет делать что-то необыкновенное, вот и... Но он даже не знал, что. То есть художник даже ему не сказал своему близкому другу, что он делает. И вот такой получился шедевр. Конечно, гениальный художник совершенно. Даже, даже я бы не, наоборот, как бы не гениальный художник, а гениальный гравер, но он сделал гениальную работу. Вот, то есть, тут, потому что как художник он не прославился, да, потому что он был такой один из многих. А вот как гравер непревзойденный. Но вот эта работа это просто чудо. Это шедевр. Вот, спасибо большое, Илья. Автор единственный одетый, ну да, одетый на картине. да. В общем, посмотрите эту картину, это как раз вот о, о том, что личный бренд, да, вот как, как это работает. А, вот, и был сверху, дальше был выше вопрос, а, что делать с тыквой Гулу на юго-востоке? Она должна просто стоять на востоке, на юго-востоке она должна просто стоять весь месяц с собаки, больше ничего с ней не надо делать. Потом перенесете ее в другую комнату, потому что будет двойка перелетать. Так что просто пусть стоит, пока весь месяц. Так, следующий слайд, да, следующий сектор, следующий сектор у нас юго-запад. На юго-западе годовая двойка и месячная девятка прилетает. Конечно, девятка это огненная звезда и она подогревает двойку. Поэтому риск получить какое-то заболевание возрастает, к сожалению. Поэтому, конечно, юго-западный сектор неблагоприятный. Вот здесь точно лучше не спать. Опять же, это э, лень такая появляется, да, если мы используем юго-западную комнату, то все равно мы будем лениться тут весь год, да, то есть мы будем не стремиться что-то сделать быстро. Но вот в этом месяце, как раз в месяц собаки, то есть ухудшение здоровья, нужно следить обязательно за желудочно-кишечным трактом в первую очередь, потому что, ну и за женскими болезнями в том числе. Да? То есть мы следим. И если первые признаки у вас появляются вот каких-то недомоганий по женской части или в области живота, то, конечно, лучше обратиться к доктору, и в любом случае, если вы используете юго-западную комнату весь год, то есть мы весь год опять с вами занимаемся чем? Тем, что пьем какие-то лекарства, пьем какие-то, ходим на процедуры на какие-нибудь, даже профилактические, да, какие-то витамины, бады принимаем, то есть все делаем для того, чтобы следить за здоровьем, чтобы у нас эта двойка отрабатывалась каким-то образом нам полезным. Вот, и что здесь еще интересно можно делать, потому что девятка – это все-таки новое знакомство, это радостные события в том числе, да, раз сюда в эту, в эту комнату приходят радостные события, то, в общем-то, можно э, посвятить время э, новым знакомствам, расширение, опять же, себя, э, ну, не расширением знакомства, то есть в сетях каких-нибудь, или просто ходить вживую, знакомиться с людьми, или с теми, кем вы давно собирались, но не познакомились до сих пор. То есть, познакомьтесь, в общем-то, подойдите к тем людям, к которым вы хотели подойти и не решались. Вот можете это сделать соответственно нужно что хорошо если используем комнату опять же следим за питанием да потому что нужно соблюдать какие-то диеты не есть там жирного соленого много если у вас какие-то есть проблемы с жкт не спим как я уже сказала в этой комнате бады принимаем посещаем докторов ну и опять же если мы собираемся все-таки завести какие-то романтические знакомства либо какие-то деловые знакомства то это возможно это хорошо делать. Тыква Булу у нас в комнате юго-западной стоит весь год. Мы ее оттуда не забираем, потому что у нас приходят туда разные месячные энергии, но весь год там гостит двойка, звезда болезни. Ну и вот, опять же, на тему знакомств, да, вот здесь вот картина Рубинса, Персей Андромеда. Тоже это мифологический сюжет, надеюсь, вы знаете, созвездие Андромеды у нас есть, на, созвездие Персея на небе есть, и вы эту легенду знаете, у нас даже мультфильм какой-то детский был, я помню, в своем детстве я смотрела эту, этот мультфильм, он до сих пор существует, вот, и... Тоже, в общем-то, момент первого знакомства вот, Персея с Андромедой, да? то есть он пришел ее освобождать, она, видите, такая, стоит ногая, да, и у нее, вот здесь не очень видно, но думаю, что видно вам тоже будет, у нее прям щека вся взорделась, вот такая вот невинность, как бы, у Андромеды, и вот она стесняется, то есть это реальный момент первого знакомства, вот. А Персей, он уже принес голову медуза Гаргона ей, как бы доказательство того, что он, победил, он достоин ее любви, и, в общем-то, здесь тоже здесь и Пегас здесь есть, кони, и Амуры вот тут есть, и, в общем, все к тому, что любовь случится. Вот. но это вот момент первого знакомства, поэтому расширяйте коммуникацию, расширяйте сеть своих знакомств, это очень полезная штука, вот, в месяц собаки, если вы используете юго-западный сектор, эти энергии будут вам помогать. Вот, опять же, еще раз говорю, что эти социальные связи, они могут быть не только романтические, а еще и деловые, правильно, любые, то есть, ну, на будущее, может быть, будущий клиент или еще что-то такое, поэтому, в общем, все, все варианты хороши. Так, вопросы. Если на юго-западе входная дверь, то как корректировать? Если на юго-западе входная дверь, то вы еще раз говорю, тогда вы просто едите витамины в больших количествах. Потому что вы тогда двойку активизируете весь год, получается. Тогда нужно просто следить за здоровьем, ходить регулярно на какие-то, может быть, проверки профилактические к докторам, ну, собственно, заниматься здоровьем, может быть, зарядку начать делать, может быть, гулять регулярно, ходить. То есть что-то такое, что будет а, относиться к поддержанию вашего хорошего самочувствия. Вот. А. Размеры сосуда соленой водой, какие должны быть, Татьяна? но это не должен быть стакан, это должен быть какой-то, ну, вот небольшие аквариумы их продают, да, или хотя бы какую-то трехлитровую банку, вот такие размеры должны быть, минимум. Опять же, если у вас там 30 метров, например, комнаты, и вы поставите какой-то вот даже трехлитровую банку, этого будет маловато, то есть тут никто вам не скажет, какой размер сосуда должен быть, но это должны быть какие-то внушительные размеры, понятно, что ну, побольше, да? Чем больше тем лучше но опять же если комната маленькая а вы выгрузите там аквариум на 100 литров то наверное это тоже будет перебор да? вот, поэтому просто сами посмотрите по обстоятельствам так про входную дверь ответила ольга спрашивает а вот у тыквы, который продается в супермаркете похоже на тыкву в ее можно держать на юго-западе можно Нужно ли вырезать крышку и убирать мякоти и семена? Вы как-то говорили, что такую тыкву можно использовать вместо кула. Да, ну да, можно использовать. Тыкву горлянка, она так называется, ее можно использовать. Крышку можно отрезать, можно ничего не убирать, если ну, изнутри, да, то есть вот это, это будет работать. Вот если изнутри ничего не убирать, это будет лучше работать. Просто тогда вам ее нужно будет менять, потому что она будет портиться да? со временем. Вот. Можно сосуд с соленой водой поставить в шкаф, Татьяна, тогда это будет не очень хорошо с точки зрения э, одежды, полок потому что это влага. Вот, поэтому лучше так не делать. Если вы хотите, чтобы его не было видно, этот сосуд с соленой водой, тогда просто найдите какую-то, ну не знаю, может быть, задвиньте что ли, не знаю, или базу красивую поставьте, не обязательно сосудную банку ставить, какую-то инсталляцию сделайте, вот, чтобы это красиво было. Вот. А так, конечно, ну, мы не должны портить вещи ради да? коррекции. Поэтому все разумно, все разумно. Можно банку или сосуд закрыть крышкой. Нет, крышку не надо. Нет, крышки не надо. И у нас остался последний западный сектор, это э, тоже неблагоприятный сектор. У нас здесь как раз самая неблагоприятная звезда, пятерка, звезда императорская, вот от пятерки мы защищаемся всегда. И вот это вот, как я уже говорила, звезда полного краха, э, вазу красивую потом жалко выбрасывать, а ее не надо выбрасывать, если просто сосуд с водой, то не надо ее выбрасывать вазу. Это мы вот соль, вода, монеты, вот сейчас западный сектор будем корректировать, тогда через год можно выбрасывать, вот, это когда у нас, но в этом году мы ничего не выбрасываем, потому что у нас получается пятерка в центре, вот, это месяц только у нас здесь получается, мы держим на западе соль, вода, монеты, я сейчас расскажу об этом средстве, корректирующем, как его делать. Итак, <с few caught atheist> здесь вот это самый неблагоприятный сектор, потому что он... Вот эта пятерка приносит травмы, потери денег, ссоры, суды, болезни всякие, болезни горла, в частности, потому что здесь западный сектор, а запад у нас связан с горлом, с легкими. Зубы можно полечить здесь, да, опять же. Вот. и это, конечно, неблагоприятный сектор, как я уже сказала, и мы обязательно должны корректировать этот сектор. И мы для коррекции используем такое средство, как соль, вода, монеты. То есть как это делается? Вы берете банку, можно литровую, можно трехлитровую, тогда там много соли туда уйдет, трехлитровую. Ну, в общем, литровую банку берете, насыпаете туда килограмм крупной соли, ставите эту банку на круглую белую тарелку, э, неважно, это будет стеклянная банка, эта тарелка, вернее, или вот пластиковые тарелочки, неважно. Но мы это делаем для того, чтобы не портить, во-первых, мебель, да, на которой будет стоять эта банка, во-вторых, круг это как раз и белый цвет, это стихи металла, вот они нам как раз и нужны. То есть мы вот э, насыпали туда солью, солью в банку в литровую, поставили его на круглую белую тарелку и доливаем туда воду. Наливаем до тех пор, пока соль не будет закрыта полностью или даже там на сантиметр, на два, на два пальца, может быть, от э, поверхности соли вода будет, ну, будет стоять, да. Э, потому что э, вода не впитает всю соль, вот этот весь килограмм, не впитает. Соответственно, у вас будет соль видно и вода там тоже будет. И вы, вот здесь нарисовано на слайде, что внутрь кладутся 7 монет, я кладу вокруг банки. То есть прямо кругом, не в одну кучку, да, в одном месте, а прямо кругом раскладываем монетки. Должны быть 6 желтых монеток, а одна белая монетка. Вот, и раскладываете, и в общем-то эту конструкцию ставите как раз вот в западный сектор вашего дома. Если у меня дверь в доме в западном секторе, а во втору, а вторая в юго-восточном, что же выбрать для входа на этот месяц? Ну, юго-восточный, наверное, лучше все-таки. Если у вас дверь, то пятерка, да, то есть на западе, например, пятерка, у вас там входная дверь. повесьте на дверь колокольчик. Вот. И тогда вот этот колокольчик будет также разбивать вот эту пятерку, эти проблемы на какие-то более мелкие проблемы. Вот входная дверь квартиры куда смотрит неважно нам важен сектор вот если в западном секторе то нужно ну, делать коррекцию да повесить на дверь колокольчик если это просто где-то в другом месте осмотрит на запад это неважно, не, не, не обращайте внимания. вот и конечно если у нас в западном секторе вот так пятерка мы этой комнатой пользуемся то опять же мы не участвуем ни в каких разборках да не ссоримся не сообщаем о себе информацию, ни о себе, ни о других. Соответственно, одеваемся по погоде, чтобы не простудиться. Следим за вещами, не даем займы, не берем взаймы, потому что вы не сможете их эти деньги отдать, вам будет сложно. А уж если кто-то у вас взял эти деньги, он вам точно не вернет. Особенно, если в западном секторе входная дверь. Поэтому, что мы делаем? Соответственно, мы что делаем? Не, вообще никакие телодвижения мы не не делаем э, с точки зрения рисков вот каких-то, да, если рискованные какие-то, вам приходит, приходит друг и говорит, ой, сейчас тут такая вот тема, давай быстрее деньги вкладывать, вот для того, чтобы там что-то мы заработали большие деньги, то есть не подписывайтесь на такие вещи, вот, и, соответственно, мы не рискуем ни деньгами, ну, в общем, ведем праведную жизнь, да, не высовываемся, ведем праведную жизнь. Опять же, говорю, не даем займы, не берем займы, ни в какие риски не, не входим вот, и следим за собой, за ситуацией. <coughs> Если куда-то уезжаем, никому ничего не говорим, следим за вещами по дороге, то есть для того, чтобы избежать какие-то вот проблемные там, моменты в течение нашего движения по ходу нашего движения, потому что, опять же, могут быть какие-то кражи, то есть потери денег, и можем во время путешествий даже заложить себе в смету побольше денег, да, если обычно вы там на путешествие тратили, вот, допустим, там, 10 тысяч, то надо делать 12, брать с собой, закладывать это в 12, потому что пятерка любит деньги, и ваши, вы можете не уложиться в смету расходов, и это тоже может привести к неприятностям, вот, особенно если вы куда-то далеко едете в другую страну. Вот, поэтому э, обращайте на это внимание. В общем, кошельки должны быть полны, да, ну, может быть, не кошельки, а карточки должны быть э, больше, на карточке на должно быть больше денег, да, для того, чтобы вы как-то себя подстраховали. Не обязательно их тратить, вот, но чтобы вы как-то себя подстраховали на всякий случай. Но, как правило, в общем-то денег будет уходить больше. Угу. Да, да, вот если муж врач, так он эту двойку работает. это точно правильно. Вы Юлю, вы пишете, правильно, Оливер, вернее вы пишете, извините. Да, да, на, на Западе все равно корректор нужно поставить, потому что на Западе у нас там пятерка, это не двойка. Угу. Да, шесть белых, шесть желтых монет и одна белая, должно быть вот так, шесть желтых, одна белая. Вот, и, конечно же, поскольку все-таки семерка это связано с говорением, еще раз говорю, чтобы не довести до судов, вот такие разговоры, да, то вот здесь тайная вечеря как бы не надо рассказывать о себе много, ну, это я с этим смыслом, да, вы, наверное, знаете, что это картина, ну, это не картина, э не это фреска, да, Леонардо да Винчи делал эту фреску в соборе Санта-Мария де Ле в Милане, и, конечно, это очень знаменитая работа, ее история создания тоже не менее интересна, если интересно, расскажу. Пока напишите, интересно или нет, потому что просто у нас времени уже много ушло, да, и я подключаю еще на вопросы. В западном секторе лоджия застекленная, но не утепленная. Корректор ставим на лоджи или на подоконнике в комнате. Наверное, лучше в комнате. Лучше в комнате. Вообще, Леонардо да Винчи, ну, да. входная дверь на западе, можно колокольчик повесить. Да, конечно, на западе, как я уже сказала, на входную дверь мы вешаем колокольчик. Даже если у вас в спальню западная дверь, то нужно на нее повесить колокольчик. Вот. Уже поздно, да. Ну, кому интересно. Смотрите, осталось, ну, пять минут я расскажу, да. На западе плита, как корректировать? Тоже соль, вода, монеты, да, можете поставить соль, вода, монеты. Леонардо да Винчи, конечно, гений, да, вы это все знаете, и он страдал перфекционистом, перфекционизмом, и вот э, этот заказ, который он получил вот, на выполнение э, работы в этом соборе, <coughs> э, он, скажем так, поскольку он перфекционист, он привык работать медленно, то есть вдумчиво, а Техника росписи забора подразумевала, что нужно писать по не сухой штукатурке, а по сырой штукатурке очень быстро, то есть пока еще штукатурка не высохла. Но Леонардо так не мог, поэтому он придумал там такую смесь, чтобы писать по сухой штукатурке. Так вот, еще даже во время работы уже эта штукатурка начинала отваливаться. Поэтому через 20 лет там вообще были прорехи такие. И вот с учетом того, что этот собор претерпевал за столько времени массу, ну, там и наводнений были, там и были конюшни, там и чего только не было. Вот. И, конечно, эти, эта работа, ну, поскольку это великого Леонардо работа, да, на самом деле он не так много работ сделал, вот, художественных имеется в виду, да, опять же из-за своего перфекционизма, даже за 7 лет, по-моему, он получил всего три заказа, за 7 лет, представляете, получил всего три заказа, два из которых не закончил, а один даже не начал. Вот, конечно, у него было мало заказчиков, потому что все знали, что он, в общем-то, не выполнит работы, да. Вот. и был даже такой тоже, был заказ на роспись дворца, и заказали одну стену, чтобы расписывал Леонардо, а вторую за... расписывал Микеланджело, так вот они оба не закончили, потому что это вот как бы такой батл был, да, у художников, но, в общем, не закончена осталась работа, и потом вообще этот не, сохранился, не сохранились эти работы совсем утрачены были но как факт это известный факт поэтому в общем-то интересный такой тоже персонаж оказался леонардо тоже почитайте будет интересно ну вот собственно не об этой работе я хотела рассказать. ну тут, тут все понятно да что э, иуда это человек который знает какую-то информацию о, об иисусе да и он соответственно эту, эту информацию использовал против него так вот то же самое если вы будете э, у вас дверь входная на западе то есть старайтесь тоже никому ничего не рассказывать, о себе, особенно когда вы уезжаете куда-то на Долго, потому что кражи могут быть вот. а, нам нужна активация уже очень поздно Да, соляное средство на пол нельзя ставить на западе входная дверь но смотрите еще раз говорю на, можете поставить если у вас там место есть если нет места значит просто колокольчик повесьте ну, на входную дверь угу. а, на юге входная дверь тоже колокольчик вешать нет на юг не надо колокольчик вешать у нас там другие энергии ну и вот активация долгожданная Собственно, 6 октября эта активация не подходит для тех, кто родился в год собаки. В час петуха у нас на Западе будет хорошая структура, которая особенно подходит для тех, кто занимается бизнесом, ну или кто фрилансом, или кто занимается, ну как бы сам зарабатывает себе на жизнь, да огромная иногда неожиданная прибыль от коммерции, но ситуация напряженная, нет гармонии, потому что люди, которые занимаются бизнесом, бизнес ⁇ это всегда стресс, в общем-то для них это привычное состояние, поэтому можете использовать, собственно, вот для увеличения дохода, особенно в торговле. Да? в магазине где-нибудь, используйте эту активизацию, вот, и э, преступника прощают, это тоже, ну, не всем, конечно, она подходит, не у всех такие сложности есть, э, связанные, скажем так, с законом, вот, но, тем не менее, эта активизация очень хороша, вот, для увеличения дохода, хотя несколько не нервная, это прямо вот реально, да, то есть это будет такой вот стресс, э, это прогулка, да, это прогулка, Гуляем, как мы это делаем. Мы гуляем на запад, выходим из дома в час петуха. Это будет примерно в 17, 17-15 можете выйти, то есть не ровно в 17, а там в 17-10, 17-15. Идете на запад. Если у вас вы по прямой не можете, значит, обходите как-то препятствие. И ваша точка прибытия, вы идете туда минут 20-30 на запад. Точка прибытия должна быть на западе от вашего места выхода, то есть от места старта гулять можете откуда угодно, где вы находитесь, э, в какой момент, в 17 часов, вот оттуда идете гулять, и, соответственно, вы обходите препятствие, вот точка, еще раз, конечная точка прибытия через 30 минут или через 20 минут у вас должна быть на западе от точки старта, там вы останавливаетесь, минут 10 вы стоите, э, ну и, собственно, все, и уходите, уже по своим делам пошли, не обязательно возвращаться в точку старта, идете куда уже вам надо, Конечно, нужно сохранять позитивное мышление, конечно, это активизация для денег, соответственно, мы только о деньгах и думаем, да? позитивно об увеличении дохода, поэтому вот используйте, пожалуйста, вот так, таким образом это работает, вот эта активизация. Посидеть к западу спиной пожелания можно, Диана, если у вас не получается пойти гулять, то можно. Поворачивайтесь спиной к западу. Это не московское время, это вы смотрите где угодно, на часах смотрите свое время, с 17 до 19 у вас вот эта активизация. вот. И она не подходит для тех, кто родился в год собаки. Для тех, кто родился в год собаки и для всех остальных, кто не год свиньи, есть еще одна активизация, 7 октября, час обезьяны. На юго-востоке у нас будет птица падает в гнездо, это активизация очень простая, вы просто садитесь на юго-восток, в сектор с юго-востока, дома, либо офиса, ну и, собственно, занимаетесь теми делами, ради которых, собственно, вы делаете активизацию. Если это отношения, можете резюме на сайтах знакомства обновлять или рассылать резюме работодателям, если вы ищете работу. В общем-то, любые задачи, да, то есть вот связанные с вашими делами, вы, собственно, любые задачи и реализовываете. Вот. В аэропорту можно? Можно. Можно где угодно. Можно в офисе, можно на, ну, на работе, на рабочем месте, можно в аэропорту, можно где угодно, можно в кафе, без разницы. Спиной сидеть или можно так сидеть? Где угодно. Главное быть в секторе. Вот. Главное быть в секторе. А Регина, переводить на местное время надо, еще раз, не надо пока ничего делать, если вы, вы уже знаете, что, как, вы, как переводить, зачем переводить, для чего переводите, всегда это делаете, тогда переводите. Здесь пока у нас все для новичков. Хорошо? Все, на сегодня это все. Светлана, центр, сектора или как? Мы сектор находим по компасу, конечно, из центра дома, да, или из центра офиса. По компасу. Uh -huh. uh, кошку-манеки куда? Мы про кошку-манеки не говорили, но можно ее использовать, например, для активизации северного, северо-восточного, либо uh, восточного сектора, но лучше там использовать фонтаны. Вот. Uh -huh. uh, друзья, я вас благодарю за то, что вы были очень внимательны. Uh, спокойной ночи всем, запись будет. Поэтому вы, если кто-то что-то пропустил, сможете переслушать. Татьяна, спасибо вам за интерес к этой теме. Вот, Я стараюсь быстренько, но просто потому что у нас тоже образовательный проект. Мне кажется, это будет очень интересно. И да, спасибо большое. И иногда это пересекающиеся такие темы с метафизикой с нашей. Вот поэтому спасибо всем еще раз. Всем пока-пока. Встретимся с вами на следующих наших открытых мероприятиях и на наших курсах. Была всех рада видеть имена знакомые. Всем пока.